Канал Шпаргалка, круто! Решаем вопросы с английским на релаксе. Решуем все питания с английской на релаксе. Увлекаемся, творим, успех ощутим. Творим, спеваем, успех отчуваем. Мы творим, играем, успешно запоминаем. Пять видов памяти включаем. Успешно обучаем. Подписывайся и учись учиться отдыхая. Подписывайся то учись эксклюзивно. Искусство учиться креативно тут. Мистерство учиться креативно тут. Канал Шпаргалка. Подписывайся и лови лайфхаки English здесь.